свою историю. Так вот, начнем мы с того, что уже, как мы уже говорили, что в, когда упала Берлинская стена и развалился Советский Союз, многие наши, сотни тысяч наших женщин, у которых развалились семьи, ну, все катилось кувырком, ни для кого это не секрет, все это знают. Эта женщина, которым, это мои, мое поколение, можно сказать, устремила свои взгляды на Запад, на Америку, на Восток, на, в Австралию. Стали открываться везде и всюду брачные агентства. И женщины стали в, в, общем, в большом поиске спутника жизни. Многие уезжали просто на работу, где-то заработать деньги. И там искали свое счастье. Короче говоря, это был опыт без опыта. Это все происходило спонтанно. Никто не знал, что за этого получится. Никто ничего не боялся. И у многих это все получалось. Но это прошедшая практика, прошедшее время, а сегодня мы живем в сегодняшнем дне, и наши истории, они совсем-совсем другие. Начнем с того, что все поменялось, и жизнь поменялась, она не стала такой уже ужасной, как была 30 лет назад. И многие наши девочки начали находить своих спутников жизни у себя, но как это вообще изначально было. Я хочу вот такое маленькое предисловие рассказать вам, что сейчас происходит, так по-простому говоря, на рынке невест здесь, здесь, на Западе, за, в странах Западной Европы. Я извиняюсь, немножко прервала съемки, потому что солнце сильно светит, и так оно становится тепло, и я одену очки, потому что сильно слепит мне глаза. Вот. И я продолжу эту тему. Так вот, я вам расскажу, какая сейчас обстановка на, в плане невест вот, здесь на Западе. Я прочитала немецкие э, газеты, это последние новости уходящего года. Так вот, только на рынке Запада, здесь, Западной Европы, размещены 800 тысяч объявлений женщин, которые ищут мужчин. Причем, я хочу добавить, что география этих невест, она очень сильно расширилась. Если раньше, когда мы жили в Советском Союзе, ну, развалившемся, мы думали, что мы те единственные женщины, которые пришли на этот рынок, мы такие востребованные, нам нужны, мы всем нужны, Но сейчас немножко все поменялось. В том плане, что сейчас очень много женщин, которые из Польши, Венгрии, Чехии, Словакай, ну, в общем, Болгарии, в общем, этот весь Советский Блок, он очень сильно доминирует тоже на этом рынке. И я вам хочу, девочки, сказать такую простую историю. Вы, конечно, сами, это, сами как бы понимаете. Что мужчины, которые здесь живут, они тоже ищут простых историй. Потому что, когда, чем дальше находится эта невеста, чем надо больше для этого прилагать усилий, то у некоторых мужчин, и даже в большинстве, немножко падает вот этот вот интерес. Причем это все начало профилировать последние где-то 10 лет. Раньше такого не было. Сейчас Раньше это было очень легко и просто, поверьте мне, мы еще к этой семье вернемся. Так вот, вот эти все агентства, которые находятся на Западе, они очень тесно связаны с теми агентствами, которые находятся в просоветском блоке или восточном блоке, как они здесь говорят. И на первый взгляд кажется, боже мой, столько этих женщин, которые ищут женихов, что же нам делать, нам, нам не повезет. Поверьте, это все... Такое, как бы вам правильно сказать, на первый взгляд кажущиеся препятствия. Не в этом проблема, девочки, что много. Их всегда было много невест. Мы когда жили в нашей стране, тоже много было женщин, много было мужчин. И те же самые цифры были, если не больше. И все находили свою пару, и только некоторые оставались осады. Ну так устроена жизнь. Но из-за того, что все очень сильно поменялось, уровень жизни поменялся, взгляды на жизнь поменялись, время идет, все меняется. Мы не можем оставаться в том пространстве, в котором мы были раньше. Поэтому для того, чтобы найти спутника своей мечты, я не говорю о тех мужчинах, которые возле нас живут, в тех странах Восточного Бога. Я говорю о тех мужчинах, которые хотели бы наши женщины познакомиться на Западе. Для чего? Для того, чтобы улучшить свою жизнь. А вот что они подразумевают по слову улучшить свою жизнь»? Это каждая должна знать сама. И сама это поменять, как применять это. Я вам только могу многие вещи подсказать. И поверьте мне, это... Я не берусь на себя такую смелость сказать, что вот я такая умная, я вас сейчас научу. Нет, я вам могу просто рассказать. А вы можете по-другому все это решить. Это ваша жизнь. И ею распоряжаетесь вы, а не я или кто-то еще другой. Так вот, раньше, когда познакомился с женщиной, с мужчиной из Запада, с Америки, с Австралии, но я эти места Америка и Австралия трогать не буду, потому что я не знаю этого рынка. Я говорю только о здесь. Так вот, самый большой как-то база данной жениху она все-таки относится к Германии, потому что там очень много людей, и Франции. Все остальные страны, они не настолько ну, ориентируются на восточных женщин, они немножко другие. Но это другая история, там мы сейчас пока трогать не будем. Так вот, я хочу сказать, дело в том, что такие страны, как Германия и Франция, они не только, как -то сказать, у них расширена география поиска невест. Они ищут женщин, очень многие мужчины ищут азиаток. Они очень э, часто женятся на филиппинках, вьетнамках, в таиландке, И особенно э, на филиппинках. Почему? Потому что они тоже католические. Они имеют отношение к католической вере. К христианской вере, так правильнее будет сказать. Они очень верующие и они очень хорошие жены. Но... Э, это мужчины особой категории, я вам хочу сказать, которые хотят вот эту азиатскую женщину. Они хотят сохранить в семье тот быт, который был еще раньше, где мужчина играл большую роль. А вот эти женщины, филиппинки и так далее, я не хочу их обидеть, они сильно очень хорошие, милые, симпатичные. Выходя замуж за этого мужчину, они готовы идти на многое, на встречу. Для чего? Потому что выйдя замуж за этого человека, она начинает содержать всю свою семью. Это правда, это не мое придуманные истории. Причем мужчины это изначально понимают и идут на это. Почему? Они не хотят быть одним, они хотят иметь детей, они хотят иметь семью. И очень часто вот эти семьи, они самые и самые крепкие. Потому что там женщина ориентирована немножко по-другому. Славянские женщины, мы будем говорить так, общие, они кардинально отличаются от азиатских женщин. Поэтому наши все вот эти вот как желания выйти замуж и устроить свою жизнь, они несколько другие. Что я хочу вот сказать. Мы начнем с того, а как же все-таки найти этого мужчину? Из чего надо начать? это очень просто и ясно. Начинаем мы все эти истории с наших желаний. Все, что мы хотим, мы хотим воплотить в жизнь и должны для этого действовать. Поэтому первое, что делают женщины, они делают красивые фотографии, размещают их на интернет-платформах, а многие обращаются в частные агентства по поисках своего избрания. Вот тут я хочу многих ну, не то, что предостеречь, а просто вам сказать. Когда вы размещаете на интернет-платформе свои фотографии и начинаете искать, вы влаживаете тоже деньги, потому что сейчас бесплатного нету ничего. Но если вы обращаетесь в частные агентства, там уже идет другой расклад и другие цены. И хорошо подумайте, а возможно ли, насколько вы можете доверять совершенно посторонним людям, которые хотят заработать деньги, это легитимно, это законно, и которые, если даже не выполнят, как говорится, ожидаемых ваших надежд, потому что этого никто не знает, не несут никакой ответственности. Вот в этом плане вы, конечно, должны немножечко сами как говорится, решить. А об этих частных агентствах я потом тоже вам расскажу. Есть истории, которые я знаю не понаслышке, а очень даже интересные и поучительные. Но если у вас достаточно средств и вы готовы рискнуть, пожалуйста, идите в частные агентства. Но большинство, я так думаю, такими большими деньгами не обладают и они размещают свои фотографии на частных сайтах. На, извиняюсь, на интернет-сайтах. Вы должны сделать хорошие фотографии, вы это знаете, сейчас это несложно сделать, но если у вас, ну вы уже не можете, сами обратитесь, я вам сделаю парочку профессиональных фотографий, вы их разместите, и вы начнете, как говорится, войдете в этот рынок и начнете искать своего исправника. Когда вы это сделали, и ваш, ваш поиск уже начался, вы уже начали искать этого, что же вам надо делать сейчас? Сидите ждать? Недорогие мои! Немедленно, даже еще до этого Вы должны были уже начать изучать язык Минимум, если вы знаете хотя бы немножко английский Считайте, что вам уже вы сделали большой шаг вперед Но если вы не знаете никакого языка Поверьте мне, это очень и очень сложно Без знания языка найти человека Которого вы могли бы ну, потенциально пустить в свое божество. А почему? Убедила окончательно бесповоротно. Ну вот, дорогие мои, к тому моменту, когда я окончательно убедилась в том, что у меня есть желание познакомиться с мужчиной на Западе, моя дочь была уже замужем и жила в Германии. Но это ее история, и я ее не имею права рассказывать без ее разрешения. Ну так вот, я собралась к ней в гости, мне выслали приглашение, я пошла Поехала в немецкое посольство, которое находилось в городе Киеве. И открыла себе визу. Это было в те времена довольно-таки сложно. Сейчас все-все упростилось намного. Но мне визу открыли, и я собралась и выехала к моей дочери. Перед тем, как уезжать, я, конечно, с моими подругами обсуждала эту тему. И мне одна из них, я уже не помню просто кто дал телефон женщине, которая жила недалеко от моей дочери. Она жила в Сарбрюкене, которая якобы занимается знакомством. Ну, приехав в Германию, меня хорошо встретили. Я остановилась в доме моей дочери. Как вы понимаете, это совсем другая история. Я чувствовала себя спокойно, хорошо и уверенно. Перед тем, как ехать, я посидела немножко, получила немецкий язык. Ну, как понимаете, я его не выучила, потому что это нереально выучить а там за пару месяцев что-то. Но я очень добросовестно к этому относилась и очень так учила его интенсивно, выучила много слов и могла просто хотя бы себя презентовать. Типа Игвин Валентина, Игвин Фирм Херсек Яры Альт, Украина, Штат Николаев. Их фонберов, там, баунжидер, вот такие вот слова я могла говорить. И я, ну, как бы, честно говоря, я не, не испытывала чувства страха или неловкости из-за его плохого знания языка. Я была совершенно спокойна. И по приезду через некоторое время мы связались с этой женщиной. И она, конечно, захотела денег. Это для меня было немножко неожиданно. Но мы с ней поговорили, и она остановилась на сумме в 20 дочь тогда еще были дочь марки да еще не было Euro. Ну, мы ей выслали эти деньги она начала мне знакомить с мужчинами которые у нее там были в базе и которые жили недалеко от меня это я подчеркиваю это очень важно было потому что сильно издалека они очень стремились они приехать сюда даже в одной стране понимаете ну, мы начали там встречаться с этими мужчинами. но это, конечно, не очень интересная история, честно вам хочу сказать. Среди них было пару человек, которые были абсолютно адекватные, с которыми можно было там как-то беседовать. И все остальное, это был, конечно, кошмар. И я в процессе вот этого всего, я просто поняла, что она зарабатывает на мне деньги. Она пользуется той ситуацией, что я нахожусь здесь. И она, я так понимаю... Использовала все возможные какие способы, чтобы какого-то мужчину прислать и заработать на этом деньги. Ну ладно, я это поняла, я не стала с ней никаких там выяснений отношений. Я подумала, ну хорошо, она все равно старается, она э, не может отвечать там, кто кому я понравился или кто мне понравится. Но ну, она этим занималась вот так вот. Ну, по прошествии времени, когда этот поток, а он был огромный, я вам честно говорю, поубавился, потому что многие мужчины сами не захотели, с другими я не захотела категорически, даже разговора быть не может. Ну и, как понимаете, это же не просто так, как какую-то вещь покупаешь, что то вот увидел, приехал, вот непременно надо выйти замуж. Ну, конечно, такого у меня не было. И через некоторое время вот эта вот женщина Сарбрюкина, она позвонила мне и сказала, Ты знаешь, Валентина, у меня есть хороший жених для тебя». Этот мужчина, он наш, он говорит по на русском языке, живет он недалеко в Саарбрюкине, там, где она. И он хочет познакомиться женщиной со своей соотечественницей, как, он, как она мне это все представила. Я, честно говоря, на фоне всего, что происходило, даже, э, ну как вам правильно сказать, я даже обрадовалась, что этот мужчина говорит на русском языке. И я смогу с ним поговорить, потому что время идет общаться мне практически на местке. Абсолютно. Зять и дочь тоже занята. И я как бы находилась все время, оно... В доме я только иногда выходила там каким-то таким делам. И как такого общения у меня не было с людьми. И я даже обрадовалась, что я могу поговорить хотя бы с кем-нибудь. Я уже не говорила о том, что познакомлюсь и что-то с этого получится Честно вам хочу сказать. Он позвонил мне, это мужчина, мы с ним поговорили по телефону. Он оказался практически моим земляком. Он был из Одессы. Ну, мы так поговорили, договорились о том, что мы должны вот встретиться, как-то вот друг друга увидеть. Но вы знаете, вот после вот этого общения пару по телефону, наше вот это вот продвижение знакомства несколько пошло иначе. Вы знаете почему? Потому что этот мужчина категорически отказался приезжать. Ну вы знаете, я вот как-то даже вот и сильно придала этому значение. Понимаете, не было у меня этого опыта какого-то там такого житейского в этом плане знакомства. Да у кого он вообще на самом-то деле есть. И я подумала, ну не хочет, наверное, какие-то, у него есть на это веские причины, которые он не хочет говорить. Я подумала, тут я на поезде проеду 20 минут на поезде езды. Ну хорошо, я проедусь, и мы там встретимся, и пообщаемся, и так далее, и тому подобное. Ну я согласилась. А вот, дорогие мои, что с этого получилось, я расскажу вам в следующем блоге. Поэтому сейчас я заканчиваю. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, вам было интересно. Я говорю еще раз, подписывайтесь на мой канал, и вы узнаете очень много интересного об этом.